Первый, кого он встретил, это сотрудник Губопика, который просто отлетел к соседней двери Я говорю, теперь можно я зайду и закрою собаку? И эта собака ходила там у ту прибиральню, а там просто у камеры Я вот ее рык помню до сих пор Ехала она ко мне часов, наверное, 35 Повинны были приехать и забрать кота до себе А тут вдруг в какой-то момент он остался абсолютно один Приветствую! Это правооборотный подкаст в Основной Меня зовут Катя Рына, и тут мы рассказываем про досвидения людей, которые живут в Беларуси. Али в этом выпуску люди, шмат кто из которых уже не живет в Беларуси, будут рассказывать про хатни-ходаванцев, у коток и собак. Я подумала про то, что все, что отбылось с Беларусью и у Беларуси, переживали не только непосредственно удельники и видоводцы Кадеи, али и ты, кто побоч, например. Их дети, им кстати, присвятила 15-й выпуск подкаста «Веснопрыдь» Раю вам его послухать. Ну а так самое их хатние гадаванцы И сегодня мы пачуем несколько историй, як живёла и шли со своими господарами на затрамане, як назирали за вопшиком, что чували, коли вынуждены были разлучиться, и як сустракалися после разлуки. Вот такие истории сегодня и пачуем. А почасть я бы хотела с одной короткой да истории. И Извязанная я нас крамой скрамы Симболбайе. Доречь, кали я работала гэты подкаст по супадению ее створальника Паула Беловуса посадили. Типа, помните, як у червени 20-го года у минску была тяржа кали скрамы Симболбайе, а потом да и я подъехали силовики и аутузаки, частку людей затримали, а про месяц осудили. Я ходила на гэта конверсудо над тими, кто был я Симболбайе и сирот Располь... Відало, як же геть було, я почула і вось гэта. Приехали мужчины в штатской одежде, начали задерживать людей. Мы стоим возле машины и через пять минут приезжают сотрудники милиции на своей служебной машине Джили. И начинают выяснять обстоятельства дела. Затем нас вместе с собакой повезли в советское РУВД. На что мы просили ну, оставить собаку дома, потому что ну, собака не пила ничего. Они нам не разрешили. Далее у нас брали медосвидетельствование на алкоголь. Боль. Мы находились в РВД до 2 часов ночи вместе с собакой. Это было в Минске. Ну, а теперь мы переместимся в регионы и в Крыху позднейший час, после Живня 2020 -го года. И историю переказывает журналист и правооборонцов Ясна Андрюц Медведев. Ну, у нас в э, речи, это в прошлом году, когда были вот э, шести и их уже начали разгонять и затримывать людей, то один из затриманных рассказывал историю, когда он находился на сутках разом с собаком, с Аспаніелем. Его затримали, ну, он не этого мероприятия, его просто затримали, он там побач и шел с собаком с этим, а там так само гребли всех, кого могли, и они просто его затримали, потом его судили у Раусе, не вывозячи в суд, а собака находится у камеры, у всяких завезли у ячу, и собака у камеры застався, го заводили на суд, Привели назад, и он с этим собаком так и отсиделся там все сутки. Я, на жаль, не памятаю, кольки, но кольки ему дали этот термин администрации на гары, что он находился разом с собаком. И эта собака ходила там, вось, на, в ту прибиральню, которая там просто у камеры усталеваны, раковины, что там. Вось, и про это, до речи, рассказывал не только он сам, но и потом мне рассказывали и другие люди, которые так само были затриманы тогда и находились в ИЧУ в той час. Не в той же камеры сидели? Ну не, не в той же камеры, але ну, те, кто был и Ну просто там еще не такие великий, там бы, один коридор, и там ну, многие бачили, что с собаком повели, и потом с собакам выпускали. А там была особная порция кормления для собаки? Ну, из ну не, центра. конечно, никто особливо собаку особисто не кормил. Давали то, что возят там кормить зневоленных, этих, ну некем уже передачи, приманки на той час, по-моему, вось, ну, валилось так, вось. А их водили на прогулки? <laughs> ну, вось, на жаль, я не веду, ця водил собаку до прогулку. По-моему, там никого не водили на прогулки, бо про прогулки вогулі у этих вось наших региональных и чуб я собіста не чу, ну, не в одного разу. А когда человек рассказал, так отрималось, ну, в я он просил там силовиков, чтобы... Каб не знаю, позвонить родным, как бы они забрали собаку, как бы подвезли к домой, как бы он покинул собаку, ну, что-то такое. Нет, ну, может когда его затримывали, то он и тлумачил, что он не удельник, и что собаку требует там додому. не, когда там никто особливо, в тот момент, когда затримали, отбывалось, я не слухал. А потом ему, кем он рассказывал, как отбывались суды, конвейерные, там просто в уголе никто не, ничего не слухает. И тем больше... Он, наверное, пробовал довести, что он ну, не виноваты, не удержится в этом мероприятии, але, поскольку, ну, они выращат лес, ен что его выпустить в гуля, тем больше эта собака там его в камеры сидел веселе, ну, нажал его, вот так отблося, как отблося. А вот еще один бок нашей темы. Думаю, что многие белорусы жили и живут с думкой, что тебя могут раптовно затримать. Ну, например, Максима Ковалева нечакано затрымали год тому, каля мемориала Роману Бандаренко. Докладные после того, как он от А пришел до мемориала Максим туда, как помолиться. Каля пытал у суди а что конкретно я порушил, мне сказали то, что ну, вы там находились без э, дозвола. Мин, Канкама. И тому пятнадцать саднём. Ну, ну, так вот. То есть, ну, я сказал то, что, как молиться, мне не потребен дозвол никаких там уладов и конкамов. История, небын, на жаль, завычайная. Раптовно любого белоруса у пасля Жневинской Беларуси могли затримать. И наступные умолвные пятнадцать суток ты проведешь не так, планировал. плановал. Але что, коли ты живешь один и маешь хатнего гадаванца? А тебя посадили. Але Максим до да этого загадя подрахтовался. Все мы разумеем, в какой стране мы живем, и когда мы выходим на такую акцию, даже помолиться, то есть требует разуметь то, что мы можем не вернуться до дома. У меня есть кот, руды, его э, немножко хмуры. Потому что у нас вообще Ну так, потому что все до сбады, до беды, то есть все до кори А почему ты так называешь кота? Я просто показываю его фото и скажут, А почему он таких хмурый? Да за тобой, то есть и такая мианушка хмуры. Так, муры. Это же кот. Ему за раскаля 12-ти годов. И так, то есть я заставлял такие специальные Google Doc. Який был расшаренный на моего молодшего брата, моих сябров В случае, когда я не буду выходить на связь И когда я не доведу, что меня затримали То есть у одного моего сябра были ключи от моей квартиры То есть они должны были приехать и забрать кота до себе Ну да, так и получилось То есть меня затримали здесь там 16.20, 16.30 вечера и как потом мне потом рассказали, действие уже там у 19, 191 вечера, то есть до меня уже приехали мои сябры, какие, то есть уже вывозили кота, некие мои там особисты, речи, там мой телефон, мой ноутбук. Далеко не одразу, але все ж таки Максим вырешил покинуть Беларусь за распочавшиеся тоди справы студентов, ну а так само переследует Чальцов координационной рады. И поэтому с хмуром ему пришлось разведаться. Сначала Максим думал про то, как перевести хмурого до себя, но потом от этой идеи ему пришлось отмовиться. С начала эмиграции прошло уже 10 месяцев, я посетил 8 стран, не веду, если еще припыняться. Ну, и, понимаю, что для ката это великий стресс. Для этого пожилого ката это тяжко, но я так лечу. Поэтому я решил заставить его со своим братом, Конечно, так сумненько, потому что мы так с все съебрывали полторы годы, але у меня есть телеграм-канал хмурый на каждый день, mm -hmm. где мой брат Амаль что каждый день постит по фотосдымке моего кота, и ну там уже не так сумно. Ну ты мой сподиюсь, что новая Беларусь настанет и не прос миллион ход, и мы с ним снова состренимся. Тикали, это крыху больше стаканюсь, но буду жить уже на одном месте, что я все-таки перевезу его до себе. Будем с разом жить. На жаль, не усим удалось обозбегнуть криминального переследования, а у некоторых семьях сядеть и не один человек. 11 годов колонии на двоих. Так покорали женку и мужа, Антонину Коновалову и Сергея Ярошевича. Гэты термин, як жыцьо двух детей. Будетцем Антонины и Сергея таксама, амаль 11 годов на двоих. Насте 5, а Ваня 6. Силовики уварвалися до батьков Антонины, які отыдывали за городом разом с унуками и разом со своим собаками пароды русский черный тырьер. Я дарачу думала, что терьеры у сеней великие, а именно минавито русский черный терьер. Это просто огромная собака. Расповедая Ганна, мать Антонины Коноваловой. Это огромный пес. Это собака Сталина. Ее выводили для охраны лагерей. Вот такая вот она. Очень выносливая, очень умная она и красивая. У нас вот буквально перед нашей вот этой, этой собакой у нас был... Точно такой же собака, только кобель. Во дворе он был хозяин. Он вот если бы эм, он был на ее месте, да, его бы застрелили, потому что он, ну, не допустил бы такого, чтобы такое вот было. То есть он его бы застрелили, то есть стреляли там. А это у нас э, вторая собака. Ой, ей еще не было двух лет. Вы знаете, крупные собаки, они очень медленно взрослеют. То есть это, по сути, еще щенок, которая вот она выросла, но она всех любит. Дети наши с ней росли. Вот. И вот эта вот девочка у нас, это, это вот самая любовь, у нее имя Кэнди, конфетка. Это было 6 августа, и у нас дети были во дворе, прыгали на батуте, то есть шумели дети. Поэтому, ну, для них, как сказать, ну, такого стресса не было то есть ну, дети были на батуте, они были заняты, когда вот самое вот это вот было. А мы были дома, и собака лежала в коридоре дома. То есть двери были, Настя открыты, все открыто, окна открыто, жара, лето, загородный дом. И когда стали забегать домой они, она, вы понимаете, она, эх, она не гавкала. Она присела в прыжке, и издала такой вот грудной такой рык. Я вот ее рык помню до сих пор. И вот этот вот рык, вот как зверя такой вот, остановил и не дал им зайти в дом. То есть они стали кричать, "Уберите собаку, сейчас ее застрелим. Я стала грудью за собаку. Муж у меня стал ну, дверь держать. И мы это, старались все делать это мягко, потому что у нас были маленькие дети. Я ее отвела, я ее привязала. Ну, у нее команда место была, и она больше только все сидела, смотрела, вот так вот. Но вот этот рык, я помню, вот, я не знаю, наверное, никогда не забуду. А после этой истории поведение у Кэнди изменилось как-то, вы заметили? Ну да, она осторожнее как-то стала. Она старалась от нас не отходить больше. Ну, как-то если где-то, что она крутилась возле нас все время возле детей, возле нас. Mm -hmm. Вот этот вот ее рык и вот это вот остановил. Она, она замерла, она застыла, но застыла, знаете, как вот? Она застыла в прыжке, то есть задние лапы у нее были такие согнутые и вот напряжены, так, и вот, вот вышел. Это, это вот не рычание собаки, это не гавкание, это вот рык такой зверя, он изнутри так, знаете, как вот такой вот был. Вот это так повела наша собака. Но это надо сейчас сказать, что это щенок еще. то есть Это они только после трех лет начинают осознавать нас, начинают понимать это все. А это вот она еще маленькая была. А это именно ваша собака с мужем, а не Тони Сергея? да? Вы знаете, мы эту собаку ездили выбирать всей семьей. Мы похоронили нашего первого русского черного терьера И... Мы поняли, какую он службу нес, потому что у нас нет замков, мы ничего не замыкали, потому что он нес охрану такую. И когда вот мы его похоронили, я, на месте три еще потерпела, потом сказала, нет, надо брать собаку. та искать, мы не могли найти, а потом, спустя, наверное, полгода я нашла щенка и подошла ко всем своим, что говорю, что давайте возьмем щеночку. И все мне сказали «да». Мы поехали смотреть этого щеночка всей семьей. То есть я с мужем, Тоня с мужем и двое детей. И хозяева говорит, к нам никогда не приезжали, чтобы столько человек смотреть mm. щеночка. Поэтому эта собака наш. У нас с детьми росла. Настя было полтора годика. Были Ваня, ну там, три с половиной было. Так, эта собака была нашей семьей. А сейчас, когда всех уже кто разъехался в разные места. Получается, собака осталась с вашим мужем. Да, собака, кошка с мужем. Mm -hmm. Когда по телефону на громко связи, она слышит детей, она просто бежит за телефон, так все вот где-то ищет, это все. Замирает такая. Помнит, конечно, помнит. Ганна съехала с унуками у Иншую Украину, а ее муж остался вместе с Кенди у Беларуси, как помогать Антонине у колонии. Наступная наша история про собаку памянушцы барон, якого покинули дома у Могилёве. Бо ягого волонтерка Могилёвской весны, до которой пришли КДБшники и хотели ее завербовать. Гэта история не только про покинутого собаку, а и про собаку, который стал светком двух ператрусов. Знакомимся с волонтеркой и ее сыном. Татьяна. Этого человека прекрасного Тимура. Назвать. Тимур смотрит мультики. Угу. Параллель. Иногда вклинивается. Немножко про твою историю. К тебе подошел КГБ на улицу? Нет, не подошел. Они вылетели из кустов и начали хватать меня за руки. Я, естественно, стала ну, пытаться отбиваться, потому что последняя, о ком я подумала, что это же сотрудники КГБ. И когда уже стало очевидно, что... Ну, мы начинаем рукопашную какую-то схватку, да, а тогда мне вот так вот из-за спины показали удостоверение, обложку удостоверения, где было написано, что комитет госбезопасность. Как остоп Бендер можно подделать? Ну, типа, попросили. Согласна, все, я точно так же и сказала. Я говорю, что вы мне там сунули? Ну, что это такое? Я в ларьке такую куплю красненькую, и на ней будет написано то же самое. Вот. И все, тогда мне вырвали вещи, и все. Посадили в машину, повезли на обыск. Домой. А там живет собака. А там живет собака, да но собака и в первый, когда был еще образ губопика, мы его закрывала. И, ну, в этот тоже обыскно его закрывала в туалете, потому что, ну, так, его надо подумать насчет того, хороши ли люди, которые пришли. Ну, такой не маленький характерный пес. Многие считают, если видят издалека, что это какой-то став, там, ну, такой у него похож. Он очень помесь шарпе, не знаю с кем. Такой симпатичный, черная мордой. И вот многих людей он вызывает такие странные чувства, типа, он не сожрет. Вот, ну... Он, конечно, такой с характером товарищ. Да любая собака, мне кажется, стороннего дом не сразу пустит. То есть как минимум там была и там нюхает. Такой парень. Ну, а у него изменилось у барона поведение после обысков? Боже, да, ну нет, поведения нет. Поведение изменилось, когда мы уехали, потому что ну собаки мои 10 лет, и все это время. Во-первых, мы взяли его 3 недели было. Мы его выкармливаем смесью каждые три часа. Потом собака моя, это такой домашний диван, диванная собачка, с размером только не удался, он спит на подушке под одеялком, все отлично у парня, живет как сыр в шоколаде. И ну как бы 10 лет он никогда в квартире один не оставался. Ну, он всегда, если мы едем на дачу, то он с нами, если мы куда-то, то всегда он с нами. Вот, а тут получается, что, ну, муж работает у меня в другом городе, в принципе. Приезжает там раз в месяц, но мы-то с Тимуром всегда дома, всегда. И ты гуляешь с ним там 3-4 раза в день, поэтому, когда мы уехали, вот, ну, там, да, там, началась история, он не ел, не пил. А сначала думали, корм ему не нравится, перебрали там разные карманы, ел, стали варить, он не ест, он перестал там ну, просто лежал. Вообще ко всем же дочка писала, что блин, помрет собака, что делать. Вот. И в то же время ты понимаешь, что ну куда ты его пристроишь? Это собака, которая 10 лет. Эта собака не самая маленькая. Его нужно гулять. Плюс он очень шумный. из разной собаки, которая будет спать на диване, а мой будет гавкать в окно целый день на всех пролетающих мимо птиц. Соответственно, это проблема с соседями. Ну, то есть, реально... А потом не всех он примет. Я понимаю, что он может там... может, конечно, не покусать, но слушаться тоже не будет. На прогулке будет дергать, куда ему надо. Ну, вообще пристроить десятилетнюю собаку, это, это очень сложно. Вот, поэтому как-то сложно. С нашим отъездом. Сложности начались. То есть ты с Тимором уехала, и барон остался жить в вашей квартире, и к нему приходили родственники, чтобы его кормить. Ну да, мы уехали, барон остался один в квартире родственники, соседи, дочка, ее муж, в общем, все по очереди. Но это приходили только покормить и погулять, соответственно, ему ну, не хватает общения, ему надо быть с людьми. Все, и вот он слег. Недели полтора-две где-то, мы не знали уже, что делать. В итоге вот нашли выход. С ним кто-то живет. Моя квартира сдается с собакой бесплатно. Кто-то приезжает там с ним на два дня, на один день, неважно. Главное, чтобы в квартире кто-то находился, потому что иначе он там просто сходит с ума. Он опять перестает есть. То есть, ну вот, я понимаю, что это возраст тоже для своего шарпеи. Живут там 12-13 лет. Я понимаю, что моя собака уже пенсионер по, по всем меркам. Я понимаю, что на этом фоне он может и заболеть, и все что угодно может случиться. Ну, сейчас хотя бы ест. Вот, надеюсь, мы тут нашли среди знакомых мальчиков взрослого, который, возможно, останется там с ним пожить какое-то время, потому что ну, это тоже сложно. Каждому надо приехать вот на день на два, там остаться, ночевать, это значит бросить. у ну, всех своя жизнь, я же прекрасно понимаю. А тут, вот ради собаки приезжают Моя квартира Теперь стала а, хостел я называю, потому что приезжают все, кто может. Ключ мой, тут кочует. Да, ну вот, как-то так. С собакой сложно, конечно. Ну, это еще история квартиры, которая пережила два обыска от Губова и КГБ, а да. теперь в ней тусуется очень много людей, чтобы поддержать собаку. Ну да, собаке тоже нужна поддержка. Ему тяжело. Ну Правда, он 10 лет жил всегда в окружении людей. Всегда. В нашем доме всегда было много гостей, и, а тут вдруг в какой-то момент он остался абсолютно один. Даже кто кто приходит с ним погулять, это же все равно не тот. Тебя привели, на поводок зацепили, сходил, свои дела сделал, и все, и дальше ты опять дом Соба... Для меня это член семьи, это не просто собака, потому что он ел с тарелки с моими детьми, и спал с ними в одной кровати. И, ну Тимурик. Он старше Тимура, получается, барон. да Татьяна разом с Тимуром покинула дом у Жниуни, а теперь, коли минуло три месяца, барон почувая себе крыху лепши хотя бы он ест, но он все равно очень скучает. Он перестал... Раньше всегда все знали, что собака моя сидит на окне и контролирует, кто идет. То есть, ну, у меня такая угловая квартира, и все говорят, оборон дома, значит, Тани нет. Все, он в ожидании. Он прям стоит на окне целый день. У меня всегда грязное, заплеванное окно. Я его каждый день протираю, но утром он становится таким же. Сейчас вот я спрашиваю соседей его Тимур. Вот я спрашиваю соседи, что он даже уже не стоит на окне, не, не лает, не смотрит, что там происходит, ну, в общем, его не видно. Я думаю, что он просто лежит день, и все. Выходит только на прогулку, и, и все. Поэтому я думаю, что его эмоциональное состояние тоже такое не самое лучшее, мягко говоря. А вот этот момент, что барон любил на окне стоять и встречать, а там был этот момент, что когда тебя повезли КГБшники на обыск домой, он тоже стоял? Да, <laughs> он тоже стоял. Он л... ну На самом деле, когда первый раз был обыск, это был ГУБОПик, я уже шла домой, знала, что они стоят под дверью. Вот, мы зашли в подъезд, я говорю, у меня собака, ну, я когда открываю дверь, он вылетает, и первого, кто перед дверью стоит, он сносит с ног, я говорю, подождите, вот, ну, на первую ступеньку, у меня первый этаж, да, там три ступеньки, я сейчас закрою собаку, и зайдете, и такое: нет, я с вами. Я говорю, ну, ради Бога. Я подошла, Тимур мой поднялся на ступеньку выше, я отошла в сторонку, открыла дверь. Соответственно, первый, кого он встретил, это сотрудник ГУБОПИКа, который просто отлетел к соседней двери. Я говорю, теперь можно я зайду и закрою собаку? Да, ну ладно. Я, в общем, думаю, я закрыла собаку, тогда только они зашли. Но ну, вот тоже решили, что туалет они обыскивать не будут. Тоже я его закрыла в туалете. Ну, там не так, конечно, искали, как э, КГБ. Как бы. Они прям стены простукали все. Палентуса прощупали. ну давайте еще вот Прям, ну, все-все, что можно было, перетрясли. Как они относятся к животным? Ну, они тебе, типа, им не нравилось присутствие бароны? Или что-то они там какие-то оговорки говорили, типа, что Не, Нет, просто спрашивали, а что там в ванне есть? Я говорю, ну, шкафчик и все. В принципе, по поводу животного ничего они не говорили. Мой значок чик-чирык вызвал у них больше эмоций, чем моя собака. Мне спросили, где такое купить? Я говорю, в интернете. Дайте адрес, ищите сами. не да? Ну, видимо, да. Я говорю, а у нас что такое? Я говорю, у воробей чик-чирык. я прям ждала, когда мне начнут объяснять, кто такой чек-чирик, но нет. Согласились с тем, что чик-чирык это воробей восьякая думка возникла. Жывелы становятся светками и навыд удельниками падеи, связанными с репрессиями, коли, например, силовики проходят в общекому кватеру, где живет собака, но те затримливают разом. А еще собаки могут стоять и по иншим бок, коли их там выкарастовываяць. Например, ее известки, что при массовых затримальных и катаваниях с 9-го жнимня -го года у Витебска на затриманных людей натравливали службовых собак. думала о том, чтобы перевести собаку сюда, в страну, где ты живешь? Да, и думаю сейчас, если решится вопрос с постоянным жильем <свы> и туда можно будет, то я думаю, что да, я его заберу. Я поняла, что отдавать собаку даже на время мы не хотим, поэтому да, если у меня здесь будет возможность, где его, ну, то есть квартира, в которой можно будет жить с собакой, то да. Ну. Тимур очень скучает, это была его любимая собака. Когда родился Тимур, я думала, как мы приедем из роддома, там внутри собака, он такой шумный. Вот три дня в нашей квартире не гавнула ни разу моя собака, ни разу, да. И потом он стал ходить, когти стучат по ламинату, он стал кого-то поджимать лапы, чтобы не даже не тут. Вот, казалось бы, это просто собака, да для кого-то. Но вот же вот он понял, что это маленький ребенок, что его можно напугать, что надо молчать. А мы ничего не говорили, просто открыли дверь, он молча стал тянуть воздух, вот, ну, нюхать, что это такое. И вот Тимура обижать нельзя никому. О, какие милые истории. <laughs> да? Такие истории. И я бачу, что это частая история, когда человек вымышенный резко съезжать от репрессий, и тому не может сразу забрать своего годованца, але у наступной нашей героини это отрмалось, правда, про несколько месяцев после отъезда. историю своего переследу, яна не распovидает, як и не делится соправдными имема. Ну, Скай будет Юля, расскажи про свою кошку. Uh, у меня история с моей кошкой не такая долгая, я ее только в марте 2021 взяла к себе, и это уже была uh, большая кошка и больше пяти лет, было на данный момент ей 6. Мы очень даже хорошо э, жились друг с дружкой. Ее зовут Лёля. Я ее называю булочка, пирожочек, бусинка, э, жопкин нос. Ну, это в зависимости от настроения. Еще у нее там любимый мамин конь тоже называют. Uh, у нее есть такой режим коня, она включает где-то в час ночи. И все у нас было замечательно и хорошо, пока мне не пришлось уехать uh, в начале июля из Беларуси. И поскольку мне приходилось это делать очень, очень быстро и спонтанно, у меня не было сделано на нее ну, документы, на кошку. Как на эти дни жила без тебя? я ее не была заметно, что она там нервничает? Ну, несмотря на то, что она все эти дни находилась в очень хорошей семье, в очень хороших условиях, но не было меня, и она какое-то время просто забивалась за диван, или в шкафу проводила все, ну, весь день Входила ночью. Ну, Тяжеловато ей было, мяукала очень много, такая потерянная постоянно была. Ну потом вроде немножечко как адаптировалась. И ну, у нее все равно была какая-то такая своя территория, которую она, ну сложно сказать, что охраняла. Скорее она просто на ней пряталась, переживала. Юля нашла специального перевозчика живела у Прасмажу. Это послуга коммерцийная и нетанная. Я заплатила 300 евро, но вообще стоит 350, потому что когда одна фирма отказалась э, брать животное, которое беспородистое, я умолчала. Дискриминация интересно. Да, интересная такая дискриминация. Я когда звонила в другую фирму, я умолчала о том, что у меня беспородное животное, и, ну, мне сказали там сумма ну, такая, 350. Ну, да, хорошо, хорошо, все договорились. И в результате, когда отдавали кошку, мне сказали, а что-то вы зря не сказали, конечно, нам, что она беспородистая. <laughs> вот, она как бы дешевле <laughs> беспородистая. И 300. Процесс перевозки хатнига-хадаванца может быть долгим. Ехала она ко мне часов, наверное, 35. И все это время она была с большего в микроавтобусе. В котором было тоже какое-то количество мелких собак. И очень много кошек. И все они мяукали, гавкали. Всем хотелось на волю, всем было страшно. Но, конечно, кошка приехала в огромном стрессе. Просто в жутком стрессе. Она вообще не понимала, как, что, чего, куда. Видно, что ее там много уже ветеринаров потрогало за этот период. И когда я ее уже забрала... Она, во-первых, очень сильно мяукала в переноске. И я ее достала из переноски и положила ну, в куртку себе. Тогда был дождь, я была в куртке. И она прямо вцепилась. У меня потом еще оставались прям такие царапины на теле. Она просто вцепилась мне там в живот, в бок. И никуда не хотела. прям Ее потом сложно было оттуда достать. И, конечно же, это не могло отразиться на... О, как бы внешнем состоянии ее, потому что она была такая немножко зачуханная. А, запах, конечно, этот ужасный, я ее сразу помыла. Вот. Но после того, как она вылезалась, как... ты же успокаиваются, когда вылизывается. Поэтому, пока она там вылезалась, она успокоилась. и... Ну и вроде как нормально. Но она так спала. Но тут со мной до этого никогда не спала. Она прям залезла под одеяло. Не хотела не. Вылазит ничего. Ну, это такое воссоединение у нас было, такое смазанное дождем, конечно. Потому что вот под дождем мне еще нужно было ее везти там, домой. Но в целом хорошо. Только через какое-то время я начала там осознавать, что ну вот, все, снова вместе. Вот и все, на этом наши истории скончились, и это только несколько историй, а сколько их еще? Я очень хочу ожидая, чтобы все разлученные живеты и люди обязательно сустреливались, и больше они живеты, они люди, не сустракались с репрессиями и их наступствами. А это подкаст для вас я, Катерина, и створю его целиком одна. Я буду удячена, калю вы подтримаете меня и гэты подкаст лайками и репостами. Слухайте и иншые выпуски подкасты «Вясна пройдя». На этом я с вами разведываюся. Бывайте и передаю правитание вашим живелам.